Здорово! Ну как ты? А мы продолжаем с тобой проходить праздничный пасхальный ивент. Сегодня у нас с тобой четвертый день ивент паса. Нам выкатили новые задания, на которые мы обязательно посмотрим и обязательно с тобой их по быренькому пройдем. Если ты уже их прошел, потому что задания на удивление сегодня безумно легкие, обязательно напиши мне об этом в комментарии. Также напиши, нужны ли вообще тебе видеоролики, туториалы по таким легким заданиям. Мне кажется, ты бы справился вполне бы сам. Ну а если нужны, то обязательно оставайся на этом ролике и смотри, что будет далее. Также я покажу тебе настройки своей игры, настройки, графики, настройки худа то, что ты у меня в принципе давно просил. Сегодня в этом ролике я тебе все это покажу и расскажу подробно. Что касается ивента, смотри: в принципе, сегодня все задания легкие, так что не особо важно с которого начинать. Можно начать сразу же с выполнения и изготовления 25 кувалд на заводе, но по дороге на завод я советую тебе выполнить пару квестов, потому что они выполняются попутно. Первое это заправить свой автомобиль, заправить его надо именно канистрой, то есть не на заправке, а через инвентарь. Если у тебя нет, конечно, с собой в инвентаре канистры, то я советую Тебе заскочить на заправку приобрести ее там и сразу после этого заправить свой автомобиль тем самым ты выполнишь квест потом по дороге если у тебя будет где-то банкомат или банк там ты можешь пополнить свой телефон на 5000 рублей ничего сложного в этом нет так что думаю как то делать объяснять тебе не стоит после выполнения этих двух простых квестов ты естественно отправляешься уже на завод на заводе тоже особо ничего сложного просто бегаешь взад вперед попутно поднимая дерево и железо встаешь к свободному станку персонаж сам автоматически изготавливает кувал после чего отдаешь данную кувалду получаешь за это деньги заметь при выполнении этого квеста ты еще сможешь подзаработать денег чем выше прокачан твой скилл на данной работе тем выше твоя зарплата и да кстати после выполнения 500 заказов то есть изготовив 500 кувалд ты получишь уникальный аксессуар в виде данной кувалды который ты сможешь продать либо оставить себе В принципе как я и говорил ранее ничего сложного и выполнив все эти три простейшие квеста Ты уже отправляешься выполнять последний Такой же простейший квест в торговый центр Но тут смотри, тебе нужно продать Абсолютно любую ненужную фигню Которая есть у тебя в инвентаре Также ты можешь приобрести на продажу что угодно Если у тебя, грубо говоря, ничего нет Хотя такое редко встречается Главное не продавать через инвентарь Как это обычно делают игроки Ты продаешь именно через лавку Арендуешь лавку, грубо говоря, минут на 5, Выставляешь туда абсолютно ненужный товар В виде одной единицы за минимальную если никто не покупает, ты можешь, в принципе, подойти попросить кого-то сделать это для тебя, чтобы быстрее и проще выполнить этот квест. Как видишь, абсолютно простейшие четыре задания на сегодня. У меня к тебе серьезный разговор. Ты, наверное, еще не в курсе, но буквально вчера я встал на сотрудничество с нашим любимым проектом Барвиха КРМП. Да, и мне теперь подготовили свой собственный промокод, который ты сейчас видишь на экране. Так что если ты недавно зарегистрировался или хочешь создать новый аккаунт на нашем проекте, обязательно вводи мой ник при регистрации после чего использую мой промокод. Он даст тебе приятные бонусы на начальных этапах теперь перейдем к настройкам графики и расположению иконок ты давно спрашивал меня как все это сделать я тебе отвечаю смотри все просто В самом лаунчере тебе нужно выбрать графу графики и вот именно в этом окне там где у меня написано удалить улучшенную графику у тебя должна быть кнопка скачать установить улучшенную графику ты нажимаешь после чего пойдет установка далее ты заходишь в игру открываешь команду слэш /MM», выбираешь третий пункт настройки аккаунта после чего настройки клиента и здесь у тебя уже вся основная информация вот здесь Здесь кнопка реалистичное небо, ты ее включаешь, после чего у тебя становится вот такое вот крутейшее небо, движущиеся облака. И обрати внимание на то, какая у меня сейчас детализация машины, да и вообще всего в целом. В принципе в том же меню и производятся настройки всех иконок, а именно это называется худо настройки худа Здесь ты можешь менять абсолютно все. Размер этих иконок, положение, цвет брони, цвет патронов, цвет денег, которые сейчас у тебя на руках. В этом меню все подробно расписано, так что я думаю, далее ты уже разберешься сам и сделаешь именно так, как нравится тебе. Каждый делает по собственному желанию эти настройки. Все эти настройки индивидуальны и каждый их может сделать с точностью под себя. На этом у меня пока для тебя все. Ну а если тебе нравятся мои видео... Если тебе нравится такой подход, пиши мне об этом в комментариях. ставь мне лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока!